Приветствую вас на вебинаре продажи 3CX. Меня зовут Татьяна Мелушканы. Я являюсь менеджером по работе с партнерами в 3CX. Я работаю с партнерами из стран Скандинавии, России, СНГ, Украины и Грузии. Так начнем сегодняшний вебинар. Целью нашего вебинара сегодня является обсуждение того, как продавать 3CX. Для этого мы затронем четыре ключевые темы: создание вашего решения на базе 3CX и какие составляющие для этого необходимы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 Мы предлагаем размещению в облаке или локально. Вы можете выбрать самостоятельный хостинг с помощью Google, Amazon, Azure либо разместить на своих ресурсах. Сиб-транкинг еще один необходимый компонент для установки 3CX. 3CX не предоставляет услуги сип-транкинга, поэтому вам необходимо вместе с клиентами выбрать подходящего провайдера. Четвертый элемент нашей системы – это, конечно, устройство. Мы сотрудничаем с ведущими брендами, включая Snowm, Yelling, Funville, Grandstream, поэтому у вас есть большой выбор на любой бюджет и с возможностями plug-and-play. А также, используя API и генератор шаблонов CRM, вы можете предоставлять свои услуги по интеграциям. Мы отличаемся от других провайдеров в IP тем, что продаем только программный элемент PBX. Поэтому в качестве партнера вы можете создавать оставшуюся часть пакета услуг, необходимых для работы системы 3CX. Как партнер 3CX вы можете выбирать из широкого спектра поддерживаемого оборудования, устройств и тип каналов для создания своего решения 3CX. Или вы можете самостоятельно настроить свой собственный комплект. Помимо заработка на предоставлении основных элементов системы, существует целый ряд дополнительных способов получения дохода с помощью 3CX. На слайде вы видите некоторые из них. Эти ценные возможности возникают потому, что мы предоставляем только программный элемент PBX, а не закрытое коробочное решение, как многие наши конкуренты. В результате вы можете предлагать дополнительные платные услуги, такие как продажа и аренда программного обеспечения телефонов и гарнитуры, Предложите клиентам возможность аренды телефонов на ежемесячной основе. Это хороший вариант для клиентов, которые хотят меньше беспокоиться об оборудовании и не имеют больших капиталовложений. Техническая поддержка. Оказание услуг технической поддержки для системы 3CX обеспечит вам хороший поток доходов. Установите, установите цену за техническую поддержку и дополнительные услуги сами. Мы оставляем это на ваше усмотрение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 Мы предоставляем вспомогательные материалы и информацию бесплатно, а вы, в свою очередь, можете брать плату за проведение обучений. Предлагая 3CX, важно акцентировать внимание на преимуществах, которые получит клиент. Поэтому давайте рассмотрим главные преимущества каждой редакции. Перед вами основные характеристики редакции «Стандарт». Голосовая почта 3CX позволяет настроить собственное приветствие каждому пользователю.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 Это позволяет сделать приветствие более персонализированным. Перевод вызовов. При необходимости вы можете перевести вызов на другого абонента, например, на своего коллегу. Для перевода вызова есть две опции. Нажав сопровождаемый перевод, вы можете сообщить коллеге о предстоящем разговоре и завершить перевод. А вторая опция ⁇ вы можете перевести сразу разговор, не давая никаких комментариев коллеге. Мобильные клиенты. Вы можете установить мобильное приложение 3CX для Android и iOS на своем мобильном телефоне и использовать свой офисный номер в любой точке мира. Реализованный в 3CX принцип единого номера позволяет вам не сообщать клиентам свои другие номера телефонов и быть доступным для них в любое удобное для вас время из любой точки мира.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 В системе можно создавать несколько авиар со своими добавочными номерами и настроить маршрутизацию вызовов на них в зависимости от набранного номера или рабочих и нерабочих часов. Адресная книга. После внедрения IP от S30X вы получите общую книгу контактов для всех сотрудников компании, которая будет доступна на разных устройствах – компьютер, мобильный телефон, IP-телефон.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 Также в веб-клиенте э, или в SIP-клиенте 3CX вы будете видеть статус других внутренних номеров. Свободен, занят, отсутствует, не беспокоить. Автонастройка телефонов позволит управлять парком телефонов из единой консоли, не подключаясь к каждому отдельно. Раздел Phones интерфейса 3CX предназначен для простой автоматической настройки IP-телефонов для создания добавочных номеров пользователей. Настройка телефонов вручную приводит ко множеству ошибок, значительно увеличивая срок внедрения системы. Централизованно управлять телефонами, подключенными вручную, практически невозможно. Но при автоматической настройке устройства централизованно получает все необходимые для работы параметры. В разделе «Фонс» вы можете видеть все подключенные IP-телефоны, включая их IP и MAC-адреса, видеть все подключенные приложения 3CX видеть версии обновления прошивки IP-телефонов, удаленно перезагружать и перенастраивать телефоны, подключаться к интерфейсу телефона, мониторить безопасность пин-кода и пароля добавочного номера. Расширение Click-to-Call. Функция Click-to-Call позволяет пользователям совершать исходящие звонки на телефонные номера, указанные на веб-страницах, в электронных письмах и списках контактов одним нажатием кнопки. При клике по номеру на странице он автоматически копируется в номер номератель клиента 3CX для Windows, после чего вы кликаете повторно для набора. Больше не нужно копировать или вводить номер вручную. Любая веб-страница становится расширением вашей CRM. Журнал вызовов. В 3CX Phone System есть очень удобная и наглядная система мониторинга входящих и исходящих звонков. Модуль 3CX Web Report является веб-приложением позволяет администраторам АТС 3CX создавать отчеты для анализа производительности своих сотрудников.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 Уровень в один прекрасный день может возникнуть потребность в более широком функционале, и он приобретет платную лицензию редакции Pro или Enterprise. Но даже, предло... даже предложение бесплатной версии 3CX дает вам возможность не упустить шанс заработать э, на оказании своих дополнительных услуг, о которых упоминалось ранее. Перейдем к преимуществам редакции Professional. Прежде всего, запись разговоров. Эта функция позволяет записать все разговоры в системе 3CX. Администратор может разрешить добавочным номерам включать и отключать запись разговоров при версии Enterprise. В версии стандарт этой функции нет. Следующая очереди вызовов. Эта функция очень важна для колл-центров, так как позволяет справиться с большим количеством звонков и предотвращает потерю вызова. Очередь вызовов определяет входящие вызовы в линию, либо очередь. В соответствии с этой очередью и нужно будет ответить на звонок, пока внутренние абоненты заняты другими вызовами. Вызывающие абоненты определены в очередь, определенные в очередь будут слушать музыку на удалении и ждать, пока агент станет доступным, чтобы ответить на их звонок. С 30Х агенты могут, имеют возможность входить и выходить из, из очереди вызовов. Или вход в систему можно автоматизировать в соответствии с их именами и временем перерыва.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 Вызов первых трех. Попадает на первых трех доступных агентов в списке. Вызов по квалификации, который доступен в редакции Enterprise, Это маршрутизация на основе навыков агента. Является важной функцией, например, навык агента такой, как язык. Английский, русский, французский и так далее. Что еще важно? Если вызывающий абонент не хочет ждать в очереди, вы можете включить функцию «Обратного вызова». Далее, голосовые приложения, дизайнер потока вызовов, Call Flow Designer. Среда разработки CallFlow Designer позволяет администратору АТС создавать сложную логику обработки вызовов в удобном визуальном редакторе. Для работы с CFD необходимо обладать навыками программирования, а также у нас есть много материала в интернете и на домашней страничке по работе с CFD.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 разных систем CRM с 3CX, и затем продают эту услугу не только клиентам, но и другим партнерам. Это тоже является возможностью дополнительного заработка для вас, поэтому используйте эту функцию. Отчеты. Отчетность о звонках – важная функция для любого многоканального контакт-центра.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 В редакции PRO мы предлагаем такие функции, как отчеты о чатах, мониторинг и подсказки в чате, которые менеджер может делать своему сотруднику в общении с клиентом. При этом клиент не будет э, это видеть. А также есть такая функция, как перевод чата в голосовой вызов или в видеозвонок. Собственный FQDN SMTP. Пользователи 3CX Standard могут получить FQDN от компании 3CX в одной из принадлежащих ей доменных зон. Этот э, сервис предоставляется бесплатно. Кроме того, кроме доменного имени, пользователи автоматически получают бесплатный доверенный SSL-сертификат для этого FQDN от организации Let's Encrypt. Э, в версии PRO клиент может использовать свой FQDN. Панель колл-центра и оператора Wallboard позволяет супервизорам колл-центра отслеживать эффективность своей команды по ключевым показателям эффективности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 включает следующее, то есть вы видите ожидание звонков, то есть сколько звонков стоит в очереди, среднее время разговора, общее среднее время разговора для всех обслуживаемых вызовов, количество отвеченных вызовов, количество оставленных неотвеченных вызовов, количество операторов, занятых в данный момент ответом на вызовы, общее количество вызовов, отвеченных, неотвеченных на данный момент а также обратные вызовы, то есть количество запрошенных обратных вызовов. Это очень важная функция для менеджеров, да, и в принципе для всей команды, чтобы видеть работу в реальном времени, какая ситуация на данный момент. Менеджеры очередей также могут настроить панель колл-центра своей команды с именем, мотивационными сообщениями. Это можно легко изменить из веб-клиента.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 Прослушивание позволяет супервизорам прослушивать вызовы агентов без обнаружения себя или наоборот. И может быть полезно для последующего фидбэка и коучинга. Шепот может использоваться супервизорами для подачи подсказок новым операторам. При этом другой вызывающий абонент не может их слушать. Вмешательство может использоваться для вклинивания в происходящий разговор. И это особенно полезно, если вы слышите, что разговор идет под откос.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 Группы операторов по квалификации, то, что я упоминала ранее, что вы можете настроить маршрутизацию на основании навыков агента, например, язык, русский, английский, немецкий и так далее. Итак, все вышеперечисленное уже делает нас особенными, но помимо этого у нас есть пять уникальных преимуществ, которые выделяют РИЦИИКС на рынке. Выделяйте эти преимущества во время разговора с клиентами, так как они обычно являются самыми эффективными.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 Чтобы определить необходимое количество одновременных вызовов, мы советуем использовать следующую формулу. Количество добавочных номеров или пользователей вы делите на три и получаете оптимальное количество одновременных вызовов, необходимых клиентам. Это нужно будет скорректировать в зависимости от специфики бизнеса наших клиентов. Так, например, компании с колл-центром потребуется более высокое количество одновременных вызовов.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 Наша модель открытой платформы, с другой стороны, приносит пользу клиентам по нескольким причинам. Первое. Клиенты могут использовать уже существующее оборудование. Это особенно хорошо, если у них ограниченный бюджет. Если вы ищете новые устройства, партнеры могут найти лучшее приложение по поддерживаемому комплекту. И во многих случаях вы можете обратиться непосредственно к производителю, и они предложат вам льготные тарифы.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 «Мобильные приложения» и предоставляем функцию живого чата, «Live чат. Итак, мы рассмотрели, что мы можем, кто мы, чем занимаемся почему мы уникальны. Теперь мы собираемся обсудить, как вы можете позиционировать рецепт в своем портфолио и нацелить на нужных клиентов.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 В группе дорогих и высокофункциональных решений мы видим такие компании, как «Метел», «Авайя», Cisco. Как видите, на самом деле никто не предоставляет среднего решения. Вот тут и приходит на помощь 30x. Мы находимся в недорогой и высокофункциональной сфере, относительно свободной от конкуренции. Недорогие провайдеры с низким уровнем цен обычно привлекают клиентов без бюджета, в то время как «Циско» в мире заинтересована в чрезвычайно крупных клиентах.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 Эту пробную лицензию вы можете расширить до максимального функционала. Любая редакция и максимальное количество одновременных вызовов, чтобы клиент мог протестировать ее до 60 дней. На этом мы подошли к концу презентации. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Если у вас возникли вопросы, смело обращайтесь ко мне. Моя электронная почта tm3cx.com. Я буду рада ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.